Здравствуйте, меня зовут Татьяна Родина, мне 55 лет, я из города Брянска и хочу оставить отзывы о прохождении второго модуля обучения по астрологии Джойтишу Лиди Бойко. У Лидии я окончила первый модуль и с большим удовольствием, без сомнений колебаний пошла обучаться дальше, потому что... Астрология стала настолько неотъемлемой частью моей жизни. Я всегда ей интересовалась, а тут наконец-таки стала получать эти знания более системно, упорядоченно, да еще у такого преподавателя, как у Лидии. Вообще обучение у Лидии, оно просто уникально. В первую очередь хочу отметить, что всегда существует обратная связь с Лидией. И если где-то что-то непонятно, какой-то вопрос всегда можно задать, и удивительно быстро, я не знаю, как у нее хватает времени на всех <laughs> в сутках, столько времени, чтобы очень быстро всегда приходит ответ. Во-вторых, которых очень хотелось отметить, почему я не колебаюсь, иду к Лидии на второй модуль. Всегда информация, которая дается, она настолько обширная, дается простым языком, довольно оптимистично, Плюс у нее есть определенный авторский раздел практикующего, называется актропрактика, когда человек задает по своей натальной карте, конкретной натальной карте, своей вопрос, рассуждает, и лидия проверяет его рассуждения, тем самым мы можем смотреть и применять те знания практически на практике, как производить связки, что означает то или иная позиция в гороскопе, тем самым мы закрепляем материал, еще больше понимаем эту взаимосвязь астрологии и реальной жизни. Очень хочется отметить, причем очень еще один пункт, который мне всегда прищает в обучении у Лидии Бойко, о том, что все материалы, все конспекты остаются у нас пожизненно. Огромное спасибо за это Лидии, потому что ну, это просто уникально. Вот даже обучаясь на втором модуле. Если что-то нужно было освежить в памяти или более точно углубить, спокойно можно зайти в занятия первого модуля, вспомнить, закрепить, еще что-то глубже понять. То есть всегда, когда это необходимо, вы можете зайти, что-то восполнить в знаниях. Помимо того, Лидия всегда дополняет, свое обучение мастер-классами, какими-то вебинарами. То есть все можно у нее на странице гид-курса найти. Там такой колоссальный объем информации, что, что, называется, просто другим и не снилось. И поэтому о том, что я пойду на второй модуль именно к этому учителю, а это учитель с высшей буквы, потому что... Ну, Для меня лично я просто благодарна судьбе, что я нашла, встретилась на просторах интернета с ней. И, и, Но ну, ничего не бывает, конечно же, случайно. Поэтому именно она попалась. и Это мой учитель, мой проводник в эти сакральные знания. Поэтому я очень благодарна и счастлива. И пошла к ней на второй модуль. Второй модуль, он очень обширный. Каждая планета у Лидии разбирается отдельно. Ребята, ну там так интересно, там по каждой планете вот это, это просто, понимаете, это отдельная тема. Это, ну это кладезь знаний, это кладезь озарений. Пройдя все, все это обучение, конечно же, я проходила в своем темпе. Никто никого не гонит. А я очень дотошный человек. Мне нужно всегда разобраться, подумать, законспектировать, еще раз посмотреть. Поэтому мое обучение, конечно, длилось больше, чем предполагается у всех остальных. Но тем не менее, я настолько этим довольна, и что мне никто никак не торопил в этом обучении. О том, что... У меня произошли такие озарения. Моя жизнь меняется в лучшую сторону. Я сама даже этого не ожидала, только от этих знаний. Мое окружение, оно тоже меняется. Я по-другому могу смотреть на и характеры, понять подход к ним, так же, как они мои. Я совершенствую свой характер, самореализуюсь, я подтягиваю свои негативные качества, и в конце концов я стала чем больше понимать все свои части сознания, потому что, изучив эти планеты, я понимаю, как они действуют, как мой характер выражает вот эти части планеты, которые отвечают за ту или иную сторону моего характера. Ребята, это так интересно. Если вы сомневаетесь, идти или не идти, поверьте, идти. Вы там столько интересного найдете, Вы так глубже посмотрите на себя, на окружающий мир, на э, все, что, что вокруг, на все эти законы Вселенной. И, понимаете, Лидия настолько рассказывает об этом доступно, понятно, интересно. Она настолько ведет за собой, и действительно просто хочется просто аплодировать и говорить: благодарю тебя, Лидия, за то, что вы есть, за то, что вы занимаетесь распространением этого знания, этих знаний, доносите до каждого частичку своей теплоты. И это вот просто воодушевляет. Поэтому, если вы сомневаетесь еще идти или не идти, Идти не раздумывая, там столько интересного, вы не пожалеете.